Всем, как всегда, Мойнсен, добрый день, доброе утро тем, кто нас смотрит. И сегодня я отвечу на вопросы, которые поступили, их, конечно, поступило очень много за все время, пока я делал программу. Также, когда вы будете смотреть интервью с, со знаменитым сатанистом Варкс, вы увидите, что передача построена на основе вопросов, которые от вас поступают очень во многом. Так интереснее, так живое участие. Но сегодня я отвечу на те вопросы, которые поступали ко мне. И сразу говорю, что это видео я не буду распространять. Вот Просто принципиально не буду распространять. Я не гонюсь за собственной популярностью. Мне достаточно того, что меня услышит и поймет человек 5. Или 10. Или 100. Это не важно. Ну и так, давайте начнем с вопросов. Так, первый вопрос, конечно, касается коронавируса. Сразу скажу, что этой темой я не собираюсь больше заниматься. Я, скорее всего, возможно, приглашу еще одного специалиста, который расскажет вам некие секреты. Не то, что секреты, но методы, которыми пользуются работники в больницах, работая с теми, кто страдает от коронавируса. Они расскажут вам, он расскажет вам о том, как себя можно защитить, как они защищают себя. Второе. Он расскажет, сколько стоит индивидуальный пакет, для России какие нужны лекарства я надеюсь на это если он не отзовется это сделаю я это моя последняя попытка помочь больше этим я заниматься не буду по причинам о которых расскажу в дальнейшем Итак, это завершение сейчас я продолжаю то есть давайте посмотрим что мне поступает в основном это пишут тролли которые угрожают смертью обратиться к соответствующим органам, так это знакомо все, как будто жил в 1937 или каком там году. Ну, сталинисты как бы это все провернут, но как бы то ни было, да, как будто живу там, где не жил. Ну, ладно. И вот начинается вопрос, каково наказание за фейки в Германии? Насколько тебя посадят? Я, честно говоря, этот вопрос для меня неизвестен, я его не изучал есть э, право на свободу мнений, свободу высказывания и так далее есть откровенная ложь давайте посмотрим я вот просто беру газету это самая популярная газета э, Германии то есть, ну, как популярная самая популярная газета Германии это Бильд, да, самая тиражная вот она выходит и здесь есть э, перечень, перечень э, всех штрафов, которые почитаются здесь за что-то связанное с коронавирусом Давайте посмотрим. Я отвечаю за то, что я не смотрел. Вот крат, краткая ротация. Если вместе собирается э, больше, чем две персоны, э, штраф 200 евро. Э, грилить, ну это, скажем так, делать шашлыки э, в компании 250 евро. Посещение в доме престарелых 200 евро. Э, открытый ресторан, то есть рестораны должны быть закрыты, э, если у вас открыт ресторан, то 4000 евро. Давайте посмотрим, здесь полный каталог, если вам интересно, как с этим происходит в Германии, полный каталог, каталог всего за что. Так посмотрим страницу. Страница 3, мы ее скрываем. Давайте посмотрим, за что наказывают в Германии. Я уже слышал там новости такие, что все, кто распространяет фейк, об этом мы поговорим позже, надо их ну, давайте посмотрим. Так, э -э, новости на странице, какое расстояние нужно держать э -э, прилетающим в аэропорту Франкфурта. Я не очень понимаю этой новости, потому что дело в том, что вообще-то сейчас воздушное сообщение закрыто. Но, но, интересная вещь. Я взял и получил вот, вчера посылку из Китая. И позавчера в небе я видел пару самолетов. Я не буду называть авиакомпании а а а вот, но как бы то ни было Итак, э о штрафах, о штрафах. Да давайте смотреть, что здесь нам скажут э так, жестокие, жестокие штрафы так, как вам наверное нравится, Навер наверное, расстрел будет за все это, да так, здесь же паника и вообще все такое прочее э речь идет о земле Северной рейн Рей вестфалии самой людной земле, 18 миллионов человек здесь живет и самый, самый, к сожалению, подверженный вот этой напасти коронавирусу. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ага, вот о том, что предприятия, которые должны, которые могут предоставить э, своим сотрудникам э, работу по системе Home Office, но не делают этого по каким-то причинам, может градить штрафой 25 тысяч евро. ну так собственно так собственно наверное я вам и перечислил вот э, запрет на посещение э, публичных мест касается сейчас и больниц там сейчас можно посещать только в определенные дни э, э, э, так э, или дома предстояло 200 евро тот кто открывал от, держит по-прежнему открытым диско пол танцевальный зал или забегаловку значит это стоит э, 3000 евро. Если я речь идет о ресторане, 4000 евро. Вот в конце статьи я нашел наконец-то все данные. Да? прощение что я немножко затягиваю. Я просто действительно читаю впервые. И, по крайней мере, вы увидите, что я сам не знаете эти штрафы. Я надеюсь, дойти до того, как... <coughs> Здесь наказывают за фейки. А, ну, вот интересная такая вещь. А, тот кто при а, погребении... А, Погребения разрешены, то есть эти шествия, да, но вы должны держать расстояние полтора метра, кто не держит полтора метра, может заплатить 200 евро, мне интересно, чтобы контролироваться, зная местные такие мягкие дела, но хорошо, от публичной встречи, да, более чем двух персон, э, карается штрафов 200 евро, пикник, шашлыки, как я сказал, 250 евро, вот интересно, что здесь пишут, что штраф составляет в целом по земле от 200 до 250 тысяч евро. Я не знаю, за что такие штрафы, может быть, за умышленное заражение. Сумасшедших везде полно, но нигде не идет речи. о вот. Вот она, вот она, капиталистическая зараза. Но нигде не идет речи о том, что карают за фейк новости. Давайте разберемся, почему так происходит. Дело в том, что давайте разберем, что такое фейк-новость. Фейк-новость, это если вы знаете, что дважды два, четыре, а вы распространите информацию о том, что дважды два, пять, это явный фейк. Сейчас, сейчас. до тех пор, пока э, все это не пройдет, вся эта зараза не пройдет, так это и будет продолжаться, пока нет однозначного мнения, публично отмечу высказанного, э, все остальное будет фейками. И фейки сейчас отпускаются на таком уровне, что ученые берут их, да, то есть есть фейки для толпы, вот как для вас, для нас. Есть фейки для специалистов средней руки, есть фейки для ученых. Они запускаются, потому что понятна цена вопроса. За то, что произошло сейчас, за то, что будет происходить дальше, будет суд совершенно конкретный, будут названы виновные, не правительство. Но, но э, суду частных исков через международные организации будет столько, что это погребет экономику определенных стран. Второй момент Фейк определяется на самом деле очень легко Вот я вам сказал Есть истина Есть ложное утверждение Все остальное До тех пор пока нет определенного В мире признанного Определения что произошло Все остальное является не фейком А поиском истины А вот троллей и так далее Но ну, вы их сами можете определить да? Второй момент, Пруф uh, – это доказательство Сейчас я скажу, что не занимаясь больше этой темой Может быть еще единственный раз пригласив к себе на передачу ученого uh, Для того, чтобы, еще раз повторяю, он назвал НЗ uh, пакет, который необходим россиянам, сколько это стоит, чтобы просто себя поддерживать в форме это НЗ можно пока купить по интернету и так далее. Да? И второй, чтобы он просто как нормальный человек рассказал, что такое фейк, не фейк и так далее. Это его мнение. Второе, так есть пруф. И в том, что я сейчас о том, о чем сейчас скажу, будут пруфы. Но для начала, как бы в ту же самую тему, поскольку сегодня как бы обзор писем читателей, мы, я вот сейчас назову письмо, значит, извините, я прочитаю. Ага. Мне пишет пенсионер 50-летний ВК, я начал смотреть твой материал, но не досмотрел, нудно, скучно. Это он имеет в материал о том, что 22 апреля, или там, когда его перенесут на июнь, да хоть на июль, на август, да, он может стать действительно а, апокалипсисом. То есть, система изражений продолжит пенсионную реформу. Я еще раз говорю, что я не распространяю это видео, кто хочет, тот его увидит. Вот. Но меня поражает, конечно, вот это клиповое мышление, когда оно есть у молодежи, у современной, да, человек 56 лет, как бы человек может подумать, но ему не интересно, ему нужно... Хорошо, я сейчас буду пободрее рассказывать. Пободрее рассказывать и э, скажу только одно. Вы сами сможете проверить, говорю я фейк или не фейк. Потому что этому есть пруф, доказательства в интернете. И у... с вашей стороны будет только один момент. Хватит ли у вас знаний, хватит ли у вас английского языка. Хватит ли у вас соображений, да, чтобы понять, что речь идет о реальности. Итак, а пока я рассказываю вот о том клиповом мышлении. Контейнерные площадки современные, сослуженные для сбора ТКО. Стоят евроконтейнеры отличные, бетон здесь в основании залит. Все выглядит опрятно, симпатично. Нам важен аккуратный внешний вид. Всем нормам соответствует площадка. Жизнь намного лучше стала с ней, ведь больше стало в дворе порядка. Стараемся на благо всех людей. За счет бюджета, жителей активных, площадку эту удалось создать. Пусть больше Чувак-пенсионер, э, неправильно обращаюсь, товарищ пенсионер, значит послушай меня. Как я говорил в предыдущем видео, в 2012 году в Роттердаме э, группа молодых, э, как бы не сказать матерного слова, энтузиастов, э, Выявила, разработала штамм, подобный сегодняшнему, который, да, гуляет, который, собственно, и инфицирует все человечество, да. Они об этом радостно отчитались. В Европе грянул шухер, понимаешь, я не знаю, может быть, ты коммунист, товарищ, может быть, еще кто-то. Я не знаю, на каким языке, каким образом я тебе могу еще проще сказать. Я стараюсь так, как вы говорите на кухнях. Маня, слушай, но ну, короче, вот так вот случилось, да? Так вот, в 2012 году в Роттердаме в университете, разработали тот самый вирус, штамп. В Европе появился большой шухер. Здесь эти исследования запретили и поставили об этом в известность правительства всех стран. Ну, молодым не то, что нам вешали по жопе, они занимались своим благим делом, да, вот копается мальчик там, да, только вот, обезьяна стучит там по мини, понимаешь, по гранате по там, да, и что будет, если ее бросить в костер? То же самое происходит. Итак, сразу на этом поле заработали разведки и так далее, и так далее. Люди под прикрытием. И вот этот образец 2012 года Голландский. ребят не хотели ничего такого плохого? Юность, да, вот в жопе играет. Он оказывается, да, сейчас многие образуются, он оказывается действительно в США. И оказывается в США где уже более такие взрослые люди э, начинают вести свои исследования. И э, даже можно назвать, э, где конкретно это происходит в США, это происходит в университете Северной Каролины. Так что вы сейчас, как вы любите говорить правду о войне, вы вырываете куски все время, да, и нет ничего, что до этого было, что было после этого. Вы можете вырвать и сказать, вот автор сказал, все началось в Северной Каролине, Проклятые пиндосы, да? А произошло следующее. В той самой лаборатории в Китайской Вуханне, когда Америка поставила под запрет эти опыты, да, продолжился научный эксперимент, чисто научный. Как же можно заразить этим вирусом человечество? Есть и одна из авторов этих работ, которая, между прочим, первой диагностировала больного коронавируса в Китае. Я, наверное, очень... Опять, наверное, скучно рассказывать, да, чуваки, я не знаю еще, как вам веселее рассказать об этом, о всем. Вы расскажите там, да, стриптизом станцевать или что. Вот. Одним словом, в Китае это изобретение довели до ума, и вот дальше начинается самое интересное. Для того, чтобы работать с таким э, вирусом, а его э, финансировала уже не Америка, а Китайская Академия Наук. Э, нужна лаборатория четвертого уровня и сейчас когда говорят все время говорят что вот лаборатория в Ухане одна из лабораторий четвертого уровня на тот момент когда она, этот вирус передавался это была лаборатория третьего уровня чтобы иметь возможность поработать вот с этим чудом китайцы быстро быстро они очень все умеют делать быстро они ее довели до лаборатории четвертого уровня непонятно где они так быстро успели сделать но как бы то ни было да так есть имя одной из создательниц этого вируса, еще раз, которая первый же диагностировала этот вирус в Китае. Хотите, гуглите, смотрите. Может быть, вы знаете китайские языки, если вы не знаете европейских. Значит, в итоге мы имеем это рукотворное чудо. А дальше? Дальше. Я не буду кое-чего говорить. Дело в том, что в ваших краях где-то все смотрят. пусть меня смотрят немногие, не буду распространять видео еще раз. Практически все спецназовцы Практически все специалисты В, в секретных операциях и, и так далее да? вот. Если у вас есть, есть такой на примете Задайте ему вопрос Может быть это ваш папа Задайте ему вопрос Папа, вот как будто ни к чему то не относится Папа, вот предположим вы создали Такое невидимое оружие отсроченной смерти Оно вышло из-под вашего контроля Ваши действия, Ваши действия Как вы будете действовать дальше Задайте этот вопрос и посмотрите, что вам ответит. Просто интересно. Как говорит уважаемый мной. Рамзан Ахматович, кто не понял, тот поймет. А кто не понял, тот дураком умрет. да? Вот таким вот образом. Теперь, завершая эту тему. Я еще раз повторю, что когда все это пройдет, лет через 10-15, потребуется 20 лет. Последуют гигантские иски. Ребята, если, если кто-то болеет, если это все распространено, то кто-то за это должен отвечать. Я надеюсь, что товарищи э, сталинисты, коммунисты, вот э, сатанист Варакс, который выступает за ответственность для ответственных, он меня поймет. Если случилась беда, не, знаете, вот сегодня, говоря словами песни, сегодня граждане умны необычайно. Кирпич на голову не падает случайно. Поэтому за это должен быть ответ. Вот только тогда, только тогда можно говорить о том, что было фейком, а что не фейком. А в заключение того, что я вам говорю не фейк, я вам приведу под э, строчками, наверное, уже привел выше, когда я буду монтировать это видео, да? Э, собственно, частичку научной работы, где сказано, что ребята, ура, мы создали, мы создали, Пусть вам не дурят головы и говорят, что это невозможно создать. Вот это фейк. Итак, я привожу строки из научной работы 2015 года, где говорится, что этот вирус был создан рукотворно. И это строки из его творцов. Если они его начнут удалять, вы, знаете, английский, знаете, как его можно найти в гугле другим способом. Да, кэш хранится. Рукописи не горят, как говорил Воланд. Следующее письмо касается все того же вопроса. Я его переведу с матерного на русский. Постараюсь это сделать. Итак, простите... Мата больше, чем слов, но я должен на это ответить. Когда вы выложите в открытый доступ обещанные секретные материалы правительства и спецслужб Германии? Наврали и забыли? Значит, мой ответ. Никогда я не выложу этого. Я тут подумал. В почте программы послезавтра ТИФАУ я выкладывал первым геном коронавируса расшифрованный. Что-то после этого произошло. Его себе слили сменили почте пароль я его восстановил теперь я выкладываю научные я повторяю научные свежайшие материалы выкладываю одним из первых материал например китайских ученых приведенные на русский язык только только да, для вас 69 страниц если например вам нравится китайцы вы верите им 69 страниц он полезен и медикам и ученым и простым людям в котором подробно разжевывается, что такое коронавирус, но вы с вашим клиповым мышлением, мышлением, мышлением, да, углубить там, вы не хотите воспринимать этого. Больше того, вы опять списываете это себе, затираете это, да, меняете пароли на почты, и такой момент. И еще раз, я ни от кого не получаю денег за то, что я говорю. Я думал позаботиться о людях, но я вижу совершенно другое, совершенно другое отношение. Поэтому зачем я буду делать то, что сказать, вредит, вредит мне и не принесет пользу людям? Если опять набегут тролли и свои сраные серебреники, да, свои лычки, просто получат то, что они хотят, и возбудят какое-то количество дел, это поимеют, и все равно это не принесет никакой пользы. Я не нанялся. Поэтому, извините. Я не зарабатывал на этом, не зарабатываю и не буду зарабатывать. На то, что я сказал, что я работаю ради людей, не зарабатывая ни цента, ни копейки, ни китайского там юаня, ни евро, ни рубля вашего, да? Я получил столько в свой адрес. Я вам еще раз повторю, что я сегодня говорил не фейк, пруф, ищите, ищите ученые, ищите. Там на английском языке я наверное, поставил уже, да? ищите. Никаких секретных материалов я больше выкладывать не буду. Я не работаю ни на кого, но я не работаю на вас, тролли, на вас, пропагандоны, на вас, тех, кто клянет в Запад. А на самом деле, покупает здесь виды на жительство, покупая здесь недвижимость. А потом рассказывает внутри страны, как все хорошо обстоит. Вы этого не увидите. этого вы от нас не дождетесь господин Гадюкин. Вспомните советскую классику. Давайте немножко отключимся от темы коронавируса. Есть другие вопросы. Так это хочется сделать. Вопрос о том, что новенького, необычного мы увидим в ближайшее время. Там, значит, новенькое, необычного в ближайшее время. Вы видите, на субботу запланирован эфир с Ворекс, и вы увидите так сказать, опять я хочу получить от вас независимое мнение забавный вопрос, я приглашаю участвовать в программе всех, всех кто со мной не согласен, это будет кстати следующий вопрос, который мне задают все кто со мной не согласен и предлагаю паритетный вариант вы можете, вот будет видео разделено на две части на своей части я хозяин я буду писать свои пруфы, свои аргументы Потом, зритель, а вы на своей части. Я обещаю, что слова ни одного человека я не перевру. Что то, что он говорит, будет пущено в прямом эфире. Но, к сожалению, гражданская смелость. Мне казалось бы, коммунисты должны пойти не, на, не просто на интервью, а на диалог. И иметь возможность дать высказаться собеседнику в режиме, в формате, например, 3 на 3 минуты. Каждый говорит, не перебивая другого. Вот такой вот вариант я предлагаю. Ну и так, что будет нового в программе? Давайте немножко весело. Вот, Наверное, э там варок да, сатанизм это звучит весело. Вот, но вы увидите ужасного сатаниста и на самом деле, возможно, какие-то мысли вам понравятся. Да? Это вот э, запланировано на субботу. Второе. В рубрике появится значит, в нашей программе появится новая рубрика. Она называется «Разбор полпотов». Смотрите. Она названа в честь выдающегося камб... камбаджийского, камбучийского поклонника э, искусств, э, ценителя интеллекта и так далее. Вот она, смотрите. Разбор полё... Разбор полпотов. Да, да, в первом видео речь пойдет о так называемом знаменитом выражении Гитлера. Почему-то допускайте, что приписывают Сталину. Вот, кстати, э, это мы с Варксом говорили о том, что Слова «нет человека, нет проблем» Сталину приписаны. Так вот, сразу отмечу такую вещь. Все бросились обвинять этого Рыбакова, кстати говоря, лауреата Сталинской премии, о том, что он приписал эти слова Сталину. Чуваки, вы подумайте немножко над другим. Это художественное произведение. И в художественном произведении что говорил Наполеон у Толстого, что говорил царь Александр, или кто бы то ни было. Это допускается. Не допускается другое. Это не он приписал. Подлы те, кто утверждают, что это сказал Сталин, не заглянув в, свои, в первоисточники. Не, да, только так. А здесь человек к нему не относись. Это художественное произведение. Он на это имеет право. В документальном нет. А у вас историки... У них проблема в том, как я уже говорил, вот в материале с Варксом, я прошу вас посмотреть его. Надеюсь, вас заинтересует. У вас проблема в том, что историки списывают друг с друга. Есть определенная конъюнктура. Списывают, не зная языков. И вот, конечно, в первом видео мы поговорим о знаменитом историке Яковле, который всех опровергает. И, между прочим, свою туфту он будет играть в Германию. Это о знаменитых словах, которые приписываются Гитлеру который сказал, мы же едим канадскую пшеницу, жрал сволочь канадскую пшеницу, да, поэтому и напал на СССР. Мы же едим канадскую пшеницу, не думая об индейцах. Вроде бы, ну, хорошо сказал он, или не сказал, так же, как и Сталин сказал, нет, человека нет проблем. Самое главное в действиях. Но из этого делается глубокий вывод, что оказывается э, национал-социализм брал свои истоки не где-то, а в США Гитлер такой, оказывается, поклонник, да, и вот он все время, то есть он все время так вот присмыкался перед Америкой, это внутренне. И это будет проталкиваться сюда. И самое интересное, мы разберем эту версию, значит, э -э, Гитлер не говорил этих слов, но мы посмотрим, откуда все пошло с пруфами, да. Кому было выгодно из самого начала рассказывать о том, что а нацистская идеология зародилась в Америке, а Гитлер ее слезал оттуда, да, сначала у британцев, потом у американцев, как одним, как одним движением да, вот человек совершенно расслабленно, нагло рассказывает и знает, что его не поймают, потому что вы читаете на русском языке. Вы ничего не хотите учить. Когда я предлагаю вам, задайте вопросы, давайте подискутируем, задайте вопросы о том, как происходит здесь. Вы же ничего не хотите. Вам самое главное рассказать, видя о том, что знаете вы, потолкует свою идею, да? Ну, это то же самое. То есть человек э, нагло он выходит на германский рынок исторической литературы, в котором он будет рассказывать о том, что идеология Гитлера взяла начало в США. Такая старая история. Но я надеюсь, что она вам понравится, потому что там будет замешано несколько групп инфероров СССР, совершенно замечательный немецкий ученый с армянской фамилии, да, являющийся по рождению азербайджанцем, гражданином Ирана или Ирака, там я посмотрю, забыл уже, по его, по его дальнейшей жизни, который там слушал там вот в те годы русское радио и знал, что только в России свою херню он может опубликовать, в советской России. То есть, вот этот огромный фейк И для чего, собственно, вбивалось Поколение немцев сознание, а им это нравилось Что им рассказывают Да, вот представьте себе, откуда пошел Весь этот неонацизм А теперь это все Вот это повторение, ремейк Истории, вам это все вкидывают А вы это смотрите И самое большее, у вас есть две возможности Вы либо смотрите телевидение Замечательное В котором вам все объяснят Я не знаю, не знаю до сих пор, зачем вы в интернете либо если вы заходите в интернет, вы же смотрите источники на русском языке. А есть такое правило разведки, или если хотите, аналитики, или кого угодно, да, сравнивая их как минимум из трех независимых источников. Перекрестный допрос, может быть, вам это лучше объяснить в конце концов, да? Вы должны знать несколько языков, чтобы иметь возможность сопоставлять. Ну, одним словом, я вас развлеку о том, что истории о том, Uh, каким образом uh, индейцы, пшеница, uh, Гитлер, они снова придут благодаря российским историкам сюда, как здесь и заждались, и как по утверждениям Яколя здесь нет такой литературы, почти нет, да, и как, как будто, да, по его словам, я просто, uh, чтобы вы не думали, что это фейк, у вас все фейк, я же вставлю документальные вырезки из его высказываний. Разбор полпотов. О том, что здесь якобы считают, что вербах был невиноват. Ребят, за такие высказывания здесь очень жестоко оказывают никто не отрицает вины. Другое дело, сопоставление вины СС, вермахта и так далее. Но самое интересное, еще раз, в завершение, простите, что я так долго отвечаю, что может быть это нудно, но я надеюсь, что я хоть, хотя бы что-то интересное рассказываю. Еще раз, когда вот вы все это делаете, вы задумываете над тем, что а, ваш бред, он для вашего внутреннего потребления, мы эти фейки, да, разбор Павла Потов, мы будем их разоблачать потихонечку, да, вот, а вообще, конечно, я вам глубоко не завидую по одной простой причине. По той причине, что если посмотреть тех, кто рвется к власти, вот там Станис Варкс говорит о том, если не Путин, то кто? Если не Путин, то кот, да, если не Путин, то кто? То на самом деле, когда я смотрю на эту так называемую оппозицию, да, которая выходит под фашистскими знаменами, да, у нее фашистская диалоги на самом деле, а нести она знамена может красная, мне вас безумно жалко. Потому что достаточно внимательно проанализировать и увидеть, что эти люди, то что касается, да, это для меня потомки Троцкого, эй, потомки Троцкого, не обижайтесь, да, для меня это потомки Троцкого, вот э, это Европа, для, для них так ненавистна, и одновременно, вот она, почему вам не заняться э, своей страной и наплевать на то, что думает Европа. Вроде такой живопотрепещущий вопрос, и Путин их не устраивает, они, вообще никак не реагируют. А что здравствуйте, это? Здравствуйте. Это сионистские пидорасы. Почему они не Потому что они такие есть. Что за пидором хотите? А как же он может, вот. Ну, вот она, вот она. Понятно, это цензурить или не нужно? А? Цензурить или так оставить? Так и оставить, я сказал. Пидорасты, это совершенно литературное слово, но имеется в словаре Ожегова. Владимир Васильевич. Европейские федерации, американские федерации, россиянские ну, чего на Почему не молчат? Они же говорят. Как бы... а а западу Владимир. нужно сохранение этой власти. То, что он играет сейчас, пишет в своих журналах, газетах в СМИ Страшные Страшные империя зла наступает, это чистый театр. Займитесь собой. Нет, эти деньги будут вот, опять у стариков эти деньги будут уводиться, чтобы в Европе создать контрпропагандистский канал, вы о том, что здесь это не создано, создано, создано, и историков тоже покупают, да, вот, или Яковлева, да, вместо того, чтобы заняться чем-то полезным в своей собственной стране, вот, всю, всю эту макулатуру, да, то есть издадут Германии, а ее издадут, издадут, деньги не пахнут, и с этим здесь тоже все абсолютно нормально, вот такой вот волне я хочу, как бы, практически закончит и затронуть только еще один вопрос. Это дело чисто на него ответить. Я на него отвечу очень кратко. Меня подкололи вопросом, что я обещал, когда говорил о том, что как фашист защитил Европу от Запада. Это отдельная история, но вот посмотрите там видео, можете да, посмотреть. Историй, он историк, вроде по образованию Максим Калашников, который все это приводит, там, да, героический пример. Это кошмар просто. Кошмар. Вот, но я обещал что сделать. Меня здесь токарили вопросом, что я обещал поставить вопрос тем, кто его финансирует. То есть партии дела. Поставить вопрос молодому такому красивому мальчику. Да, так, э, они в одной качалке качаются с как Экономист Жуковский есть. Э, Игорю Стрелкову. Э, полковнику Квачкову. Квачкову сразу скажу, я не выполнил свое обещание. Я не знаю, как мне нему достучаться. Но я, конечно, рад был с ним поговорить. Итак, я обещал послать всем им запросы. Очень простого толка. То есть калашников, которые вещают вот, правильные вещи о новой индустриализации страны, об СССР. Я вас удивлю, может быть, я хотел бы с вами вообще на другую тему поговорить, что на самом деле э, это не понравится то, что я скажу ни здесь, ни там. Но Германия сегодня это СССР такой, как если бы он выстоял. Вернее, если бы СССР выстоял, он бы был мощнее Германии, еще более миролюбивый, на мой взгляд. Еще бы, я попутно комментирую, да, простите такие переходы, но они простые, потому что это простой диалог, я представляю с собой друга, с которого вот сижу, просто разговариваю сейчас, да, мне пишут вот, значит, коронавирус там, но этот человек пишет, недоброжелатель, он сейчас говорит, Коронавирус вот у вас останутся тоже вы подохнете все вы живут только богатые дорогой мой я тебе хочу объяснить что в отличие от США в отличие от России в Германии социализированная социальная система медицины ты и хорошо и плохо иными словами я могу быть бомжом или я могу быть, быть миллионером у нас одинаковая абсолютная страховка и здесь такой социализм немцы очень не любят этого слова так же, как слово капитализм, между прочим. Здесь социальное государство. Так вот это СССР, каким он мог бы быть. В этом смысле я приветствую мирный Советский Союз с продвинутыми технологиями, с отношением к человеку и все. Так вот эта система такая, что сколько бы у меня не было в кармане, или сколько было бы у человека, который в миллионы раз богаче меня, мы получим одинаковые услуги. У нас разные страховки. Смысл, в чем его преимущество, он будет платить огромные суммы, а я ни копейки за свою страховку. Ну, если я бомж, например, или не знаю, да, в чем преимущество? Его за его миллионы примет главный врач. Его, примет, его примут без очереди. Я не уверяю, что так происходит во всех больницах, но на своем примере скажу так, когда вот приходишь, да, это социалистическое сознание. И люди здесь меньше испорчены. Я приходишь вот э, в больницу, э, спрашивают, какая у вас страховка, да, то есть ты достаешь эту карту, э, ты я в больницу ложился, э, и с таким извинением, Но вот э, я надеюсь, что у вас простая страховка, не частная, и если я скажу, что частная, мне кажется, эти услуги, но ими стараются и не пользоваться, это обязанность. Обязанность платить за свою медицинскую страховку больше, в разы больше тех, кто здесь богат. Понимаете? Миллионер, миллиардер. Я, наверное, говорю советские вещи, но, может быть, до вас дойдет хотя бы так. Он обязан платить за свою медицину больше. Он зарабатывает намного больше, чем простой человек. Да? И тогда он получает достаточно минимальные услуги. Так, вот таким вот образом что касается коронавируса, у него не будет преимуществ. Между прочим, посмотрите, как богатые скупают в вашей стране аппараты искусственной вентиляции легких. да, И как делает богатый человек на Западе, которого вы так все ненавидите. Это Илон Маск. Я понимаю, почему его может ненавидеть Роскосмос с Рогозином. Дима, привет. Мы немножко как бы знакомы и учились даже в одной школе. Я это понимаю. Но вы почему его ненавидите? Вам заплатили серебряники ваши? Так вот, э, в то время как богатые люди скупают, и посмотрите источники, поищите их, как они себе заказывают уже отдельные палаты, на случай, чтобы чего не случилось, если там, да, коронавирус все-таки, да? А они выступают в сетях совершенно по-другому. Но они все заказывают уже VIP палаты. Илон Маск, я не хочу сейчас просто поднимать документ, там порядка полторы, полторы тысячи ИВЛ, да? И стоит больших денег. Он дарит. Он дарит. И это вообще хорошая традиция дарить. Не хапать себе. Все мы умрем, а дарить. Так вот, я бы хотел поговорить об СССР. Но вас же это все не интересует. Поэтому я как бы вот заканчиваю на этом. Желаю всем добра, мира, и в завершение скажу, на самом деле мы гораздо ближе, чем вам кажется. Только, к сожалению, вы это поймете. Как время, Хорошо, я не буду этого сравнения давать. Наверное, нужно сильно поголодать, чтобы понять некие простые истины, да? И каких-то вещей не делать. Наверное, человек, который воевал на войне, он никогда не будет. И он будет очень редко рассказывать об войне. И никогда не будет агрессивных планов Понимаете Я на это надеюсь Я надеюсь что мы в следующий раз С вами поговорим более конкретно Ну а пока мы будем разбирать Вот такую вот мирную вещь Историков несущих всякую поргу Давать конечно на них пруфы Потому что С языками у нас плохо Ну что ж, будем учить потихоньку Тем более это однажды Очень сильно пригодится Попомните мои слова